овал F7 вторая серия сняли впускной коллектор, позвонили провода у нас получилось что первый цилиндр 35 пин второй цилиндр 47 пин третий цилиндр 50 пин четвертый цилиндр 49 пин первый и четвертый цилиндр плюс один один и тот же первый пин и второй и третий цилиндр плюс один и тот же, 17-й пин. Обороты 42-й пин. Датчик давления 51-й пин. Вот, если мало ли кому-то пригодится. Мы впускной коллектор вот с полимидной трубкой сделали максимально близко к впускным клапанам подача будет. То есть, вот, там впускные клапаны видно. Вам ничего не видно. В общем, вот. Так получилось. Сейчас будем все собирать. Редуктор, форсунки и проводка. Все подготовительные работы выполнены. Заправочное устройство в личке бензобака. Тоже в процессе делается. Баллон на 74 литра будет с мультиклапаном класса Европы. ОМБ. ОМБ. А полочка станет неровно, чуть-чуть приподнимется, но в баллон 74 литра будет входить примерно 60 литров, а по расчету примерно на 400 км будет хватать. Теоретически можно поставить баллон на 60-55 литров, пониже полочка закроется, вровень ляжет, но запас хода, соответственно, километров на 300 будет хватать. И поэтому выбрали Баллон на 74 литра. Вот как, как будет происходить настройка. В конце конечный результат. Также всем покажем, как получилось. Если есть, пишите под видео. Всем пока.